Сначала я тебе расскажу, что собой представляют все характеристики, как они работают, на что они влияют и так далее. А основной кусок будет состоять из того, что я расскажу за каждого персонажа, что ему прокачивать, какие характеристики ему приемлемы и какой персонаж может подойти тебе с точки зрения его роли и его функционала во время прохождения. Для начала давай небольшой экскурс ведем в характеристики. То вот перед тобой они все представлены от здоровья для уклонения. В целом ты можешь почитать. Главное здесь, как они работают. В данном случае все характеристики ты можешь прокачивать. Здоровье, понятное дело. Это твое хп, то количество урона, который ты можешь выдержать. Мана, следовательно, как все устроено. У тебя есть скиллы? В данном случае скиллы называются боевые способности. В блоке способностей как раз те самые навыки, которые ты будешь тратить в свою любимую ману. При этом у тебя есть навыки действия. Они не требуют маны, а также дополнительно дают заряд энергии. В данном случае заряд энергии наслаивается на ману. То есть, соответственно, допустим, у меня маны 190. Нанеся удар под дых, я нанесу урон, наложу дебаф и еще добавлю 10 единиц заряда. Следовательно, у меня уже будет 190 маны и еще 10 единиц заряда. То есть, грубо говоря, у меня будет 200 маны И так во всем. То есть все действия какие-то дополнительные заряд дают, какие-то не дают. Также некоторые способности на это могут влиять. Дальше. Выносливость. Выносливость, по сути, это то же самое здоровье. То есть, по большому счету, от выносливости... Будет зависеть то, сколько у тебя будет здоровья, потому что здесь шмот не прокачивает просто здоровье в вакууме, он прокачивает именно выносливость, а выносливость в свое время влияет на здоровье. Воля. Воля как раз та самая мана. То есть, если выносливость влияет на здоровье, воля влияет на количество маны, которым ты располагаешь. Сила атаки вот это, наверное, самый важный пункт, потому что в этой игре есть э, слишком большая упрощенность, и из-за этого могут возникать вопросы. Так вот. Сила атаки влияет на любой дамаг. И хил, которым ты располагаешь То есть, в частности, например, калибретта калибрета способен не только наносить дамаг, но и Также отхиливать, а раз у меня он хил Тогда логично его качать в дефы, чтобы он дольше Жил и дольше хилил, но из-за этого Возникает огромный провал в том Насколько ты способен хилить Когда ты будешь прокачивать калибретто, а скорее всего Ты будешь прокачивать его с точки зрения Либо дамага, либо хила, всегда это будет идти через Прокачку силы атаки, следовательно, запоминаем Силы атаки это не только про нанесение Дамага, это еще про то, насколько сильным будет отхил. Физ защита, маг защита, думаю, понятно. То есть мы уменьшаем физический урон и магический урон. Скажу прямо, большинство противников, которых ты встретишь, они в основном наносят физический дамаг. Магический дамаг довольно уж не так уж и много противников. Этот параметр нужен по большому счету только Галли, потому что Галли, ну, по крайней мере в моей сборке, является классическим танком. Ее задача максимальное количество дамага в себя впитывать. Соответственно, если ты собираешься делать толстую тушу, которая будет долго пробивать, конечно, физическая и магическая защита у тебя будет в приоритете. Дальше крит удар. то Он влияет не только только лишь на то, какой ты дамаг можно нести, но и то, какой ты отхил можно нести, то есть вероятность критического хила здесь тоже есть. И это очень круто, потому что прокачка дамага и шансы крита увеличивают твой дамаг и параллельно отхил, это получается довольно убойная штука, где твой саппорт. Который жутко хилит, при этом еще и жутко дамажит И, следовательно, шанс крита здесь тоже Есть смысл прокачивать Параворность. Это как раз возможность быстрее Наносить атаки. То есть, следовательно Вы вступаете в бой. У кого параворность Выше, тот раньше атакует. Следовательно Логично для, например, Гали, как танка И логично для Калибрета, как саппорта Выкачивать параворность. Почему? Да, потому что Они смогут раньше атаковать Они смогут раньше хилить, они смогут раньше Дефить. И для нас это очень важно. Понятное дело Дамагеру тоже, например, Гаррисону Это тоже нужно. Но нужно учитывать то что в первую очередь он от первых ударов не успеет умереть, с другой стороны, его успеет отхилить. И наша задача в главное в приоритете Часто, например, для Гаррисона увеличить количество дамага, который он нанесет. Поэтому, как бы, надо это учитывать и поэтому прокачивать имена. То направление, в котором персонаж наиболее силен Ну и уклонение На самом деле уклонение безумно крутая штука Потому что даже с одним процентом уклонения Персонаж довольно часто, буквально через 2-3 боя Постоянно уклоняться умудряется А порой, когда особенно это противник очень сильный Это безумно выручает Потому что весь дамаг мимо тебя проходит Это реально часто выручает Как бы уклонение ты напрямую сильно особо не прокачаешь Уклонение больше фишка других персонажей, о которых мы поговорим снова попозже Но в целом, если где-то выпадает, у тебя нет другой альтернативы Как вариант можно, но по большому счету это скорее такой приятный бонус Который целенаправленно выкачивать не получится Следовательно, теперь когда мы разобрались в характеристиках И понимаем, как они работают, на что они влияют Наша главная цель собирать то же самое в шмоте По сути здесь всего есть 5 Оружие, броня, кольцо, ожерелье, талисман То оружие, которое легендарное получил Ты получишь его и соберешь уже к концу игры И в целом на него ориентироваться можно. Но это уже для эндгейма С другой стороны, шмот весь, который здесь есть Можешь на него ориентироваться при сборке Можешь не ориентироваться, это вообще не принципиально Главное для тебя Это помнить, какие характеристики нужны твоему персонажу Какие характеристики шмот дает тебе Самое, наверное, неудобное Что здесь в шмоте ты не найдешь просто атака Ты будешь находить доп. урон Вот оружие, доп. урон Соответственно, в шмоте ты будешь искать параметр доп. урон Доп. урон увеличивает силу атаки Сила атаки увеличивает отхил Прекрасно Теперь, когда мы вкратце примерно поняли, что делать и как быть, давай разберем подробнее, что качать за каждого персонажа. Калибретто. Как и говорил, это классический саппорт. В частности, его боевые способности позволяют тебе максимально увеличивать выживаемость твоей пати, позволяет снимать со своей команды дебафы, дебафать противника, увеличивая по нему физический урон, и круто отхиливая пати. Плюс у него есть рессалка в виде реинкарнации. Он безумное количество хила вносит и безумно дамажит при этом, потому что сила атаки как раз влияет сразу на оба параметра. И на дамаг, и на отхил. Дальше мы с тобой пройдемся по каждому скиллу, чтобы тебе было примерное представление о ротации, о возможностях их использования и как тебе вообще эти скиллы применять, если... У тебя такой вопрос стоит. Удар под дых, наверное, самый часто используемый скилл из арсенала калибрета Эта способность накладывает уязвимость на цель. Уязвимость увеличивает физический дамаг на 3 хода на 10%, а с прокачкой еще одного параметра в талантах мы увеличиваем этот дамаг физический на 20%. Следовательно, Гаррисон потом будет носить такой лютый дамаг, что противник точно будет отлетать. Защитная матрица, я тебе честно скажу, я ее использовал всего пару раз, только в тех случаях, когда противник готовил, например, массовую атаку, либо я понимал, что он невидимый, я не могу. Его выбить оттуда. И, следовательно, учитывая, что атаковать я не могу, баф, допустим, я раскинул, отхиливать некого, кидал защитную матрицу и все. Но, как правило, это довольно много задач, и защитная матрица вообще не входит в его приоритет. бодрящий туман хороший баф на всю команду, которая накидывает 15 единиц заряда. Как мы с тобой говорили, заряд здесь, в данном случае, в игре этой, это как мана дополнительная. Следовательно, пати получает каждый ход по 5 единиц заряда, каждый Это помогает быстрее набрать шкалу Гаррисону энергии, потому что чем больше шкала энергии у Гаррисона, тем больше дамага у себя. Которые скиллов наносят И в целом для всех остальных Использовать дополнительные способности Без страты ман Это всегда прикольно Быстрое очищение оно позволяет тебе снять до двух негативных эффектов с одного союзника. Полезная штука, когда кто-то из твоих сопартийцев немного пострадал, на него накинули яд, заморозку, еще что-то, чтобы снять с него. Особенно, когда это противники сильные, там дебафы довольно сильно бьют. И чтобы он по пол хп не терял, быстрое очищение очень сильно помогает. Свелительная волна восстанавливает хп одному союзнику. Безумно мощная штука, порой особенно если кританет, все хп вылечит. А учитывая дополнительные бафы с талантов, вы можете выхиливать полностью хп за счет только лишь этой способности. Использовать очевидно часто. Натиск. Позволяет нанести 4 атаки, при этом если враг уязвим, либо стекает кровью, нанести ему дополнительный дамаг. Натиск я использовал один раз, всего в начале, потому что, как я говорил, калибрета в моем мире это крутой хил. И как мне кажется, немного бесполезным использовать лишь дамаг скиллы, когда персонаж рассчитан на то, чтобы вносить кучу хила. Дар природы. В течение следующих трех ходов, каждый раз, когда союзник получает урон, он восстанавливает ХП. Этот скилл на самом деле очень крутой, почему? Потому что поначалу может показаться, что его количество хп, которое он восстанавливает, оно ни о чем. Это не то, что там в 10 раз, то в 20 раз меньше, чем то, что нам предлагает просто целительная волна. Тогда зачем использовать дар природы? А здесь важна механика ее работы. Часть противников в игре есть, которые наносят не разовую атаку, а серию из атак. Например, их может быть там 3 удара, 5 ударов, а то ли 8. Каждый из этих ударов, который будет прилетать в тебя, но если на нем будет накинут баф, дар природа, будет восстанавливать ему хп. И с помощью этой способности ты защищаешь своего у от летального исхода При этом часто возникала ситуация, когда Противник, нанося серию атак, у меня Отхиливалось больше, чем он наносил дамага И это безумно круто, очень здорово Пробафать своих сопартийцев даром природы Которая позволит им спастись, выжить И еще больше отхилиться Обстрел. Это как раз серия из восьми выстрелов, направленная на случайные цели. В целом дамаг неплохой, но проблема его в том, что он наносит дамаг рандомно. Если противник, конечно, один, понятное дело, все атаки пойдут в него. Но если их двое, куда он больше даст дамага, куда меньше — Понятия не имеем В целом, иногда это полезная штука, когда особенно противника есть кто-то в инвизе И нам нужно этот инвиз сбить Соответственно, обстрел позволяет атаковать даже не имея цели То есть цель, которую нельзя захватить Следовательно, мы можем прожать обстрел и выбить тем самым противника из инвиза Сила земли да, эта штука не только потому крутая, потому что она дает силу земли, но и потому что она носит не просто урон, но и накладывает на цель ауру земли Кидаем этот дебаф на противника, когда наши будут атаковать, они будут от него отхиливаться Но иногда ситуативно где-то это пригодится, но довольно редко Целительное касание Восстанавливает союзнику хп и еще дополнительно в течение 4 ходов В целом хорошая штука когда у тебя, допустим, мало маны, либо мало энергии накопилось, и тебе нужно отхилить, но ты понимаешь, что будет еще в дальнейшем дамаг, а хп у него не так уж много отняли. Соответственно, ты кидаешь целительное касание, отхиливаешь тот кропаль, который он потерял. Довольно хорошая штука, хороший отхил, периодически я довольно часто им пользовался. Бронебойные снаряды носят урон за 8 выстрелов. Плюс у вас оно и какой? Некоторые противники в этой игре закрываются щитами... Закрываются снижением дамага Ты их не пробиваешь, потому что дамаг слишком маленький Пронзающий урон Позволяет пробить щиты Позволяет пробить снижение урона Ему на него наплевать Он просто бьет напрямую, как есть Ну и песня защитника, которую я уже не раз обращался Восстанавливает всем хп А учитывая еще бафы через таланты Хп полностью всем шкалы ты точно заполнишь Пушечный залп Наносит дамаг При этом магически поджигает врага И в течение 4 ходов еще дамаг ему наносит Один раз я его использовал всего один раз ты скилл. Хочешь приколоться, понажимай, постреляй. Но он стоит слишком дорого. пользовать от него тоже слишком мало. Поэтому его применимость вообще под большим вопросом. Очищающий дождь. Крутая штука, которая позволяет со всех союзников снять по одному негативному эффекту И при этом еще может всех отхилить И это круто Потому что она позволяет снять всех дебафы А некоторые противники бывают атакуют так, что на всех дебафы падают И порой довольно больничие Мы тем самым избавимся от них И при этом каждый раз, когда наш герой будет ходить Он будет немного отхиливаться Да, отхил небольшой, но опять же При наличии хороших бафов заранее у калибрета Это позволяет очень сильно поднять его отхил Ну и в ситуации, когда все твои пати в дебафах но определенно это стоит того. Реинкарнация. Понятно из названия. Она просто берет и возвращает к жизни твоего сопартийца. Поэтому если вдруг ты умер, пожалуйста, спасай свою команду. Ну и гнев природы, которая увеличивает всей пати вероятность критического урона на 22%. Чтоб ты понимал, это очень много. И скорее всего с наибольшей вероятностью шанс крита даст совершить тот самый крит. Ну и ультимейты. Забота восстанавливает всем хп и снимает по два негативного эффекта. Наверное, самая часто используемая ульта за калибрета, потому что стоит она всего одну шкалу. Забота позволяет как раз выполнять ту его роль, которую способен выполнять. То есть круто хилить, при этом снимать негативы. Поэтому, когда противники вдруг резко атаковали вас всех, у вас мало хп, при этом у вас еще и негативные состояния накинуты, тогда забота. Огненный заряд — это дамаг по всем, при том магический, при этом еще дополнительный дебаф в виде поджога. В целом-то скилл неплохой, но дамаг посредственный тратит аж две шкалы ульты. И и как бы зачем оно, вообще непонятно. Но если вдруг найдешь применение, дайте ей бог здоровья. Боевая машина, требующая 3 шкалы ульты, она носит довольно много дамага, особенно в одну цель. И учитывая то, что Калибретто прокачивается в атаку, которая позволяет повысить и его отхил, и его дамаг, порой может быть неплохим подспорьем для Гаррисона, потому что особенно боссы могут иметь огромное количество ХП. И если у вас накопилось 3 шкалы ульты у Калибретто, то почему бы не разрядить боевую машину? Как бы большой вопрос. Потому что, по большому счету, тебе же нужно ульту еще и Гаррисону использовать. И поэтому, как бы лучше ты ульту Гаррисона используешь внутри шкалы, которая нанесет намного больше дамага, чем Калибрет. Поэтому тут уже стоит выбор. Между дамага от Калибрет и дамага от Гаррисона. Объективно, дамага от Гаррисона будет больше. Поэтому в данном случае использовать ульту боевая машина просто нецелесообразно. Теперь, когда мы понимаем, какие скиллы стоит использовать, какие не стоит использовать, обратимся к талантам. Да, Наверное, самый часто задаваемый вопрос, а что качать, какие характеристики и так далее. Да, на самом деле, все просто. Первое, что тебе нужно понять, здесь в этой игре есть коллекционер. Коллекционеру ты будешь носить как раз всякого разного рода штуки, тем самым получая заветные монеты. На эти монеты, как раз, вот у меня, допустим, есть еще куча лута всякого, ты будешь получать его с боссов, с каких-то противников, также будешь получать его с рыбалки. Я тебе, ну, открою лайфхак. Лучший способ набрать эти самые теневые монеты, это топать на рыбалку И на рыбалке выфармливать просто за глаза Там намного быстрее, шустрее получится набрать кучу всякой рыбы Особенно редкая тоже будет со временем падать, когда ты прокачаешься И теневые монеты будут у тебя просто горой А на эти теневые монеты ты можешь покупать очень прикольные штуки а именно, понятное дело шумот, но это не в приоритете. Приоритете у нас с тобою книги. Самое важное, видишь, лимитированное есть количество книг. Это, в частности, там для каждого персонажа, для отдельных персонажей каждая из книг дает тебе дополнительные очки для прокачки талантов. Чтобы ты понимал, ты можешь прокачать вообще все таланты до упора, абсолютно все максимальный уровень. Но то, что сейчас у нас с тобой по 64 очка, это я специально показываю тебе вот без книг. Чтобы это такой вариант лайтовый, максимально без усилий, без траты на фарм рыбы. Обычный фарм для прохождения обычки. Но если соберешься играть в сложности новый плюс, без книг тебе не обойтись. Поэтому с книгами намного будет проще и сильнее дамажить своими противниками. Лучше отхиливаться, лучше дефиться. Короче, фармлять теневые монеты и покупая книги, ты себе безумно упростишь жизнь. Но так и хочу, чтобы тебе было поначалу немного попроще. Я тебе покажу именно прокачку при наличии стартового количества очков. Дальше тоже сам выбираешь. В моем понимании стандартная прокачка калибрета. У него есть две ветки артиллерия, которая увеличивает дамаг, увеличивает силу атаки. И есть природа. Природа позволяет как раз дополнительные бафы накидывать, прокачивать именно бафы, проворность, увеличивать проворность, увеличивает исцеление. И казалось бы, намного логичнее прокачивать природу, ведь я калибрет то качаю как хила. Но мы вспоминаем, что в характеристиках на хил влияет именно сила атаки. И в данном случае, просто в процентном соотношении мы поднимем больше сил атаки, чем в процентном соотношении. Поднимем параметров силы природы В связи с этим у нас банально отхил будет выше при артиллерии При этом у нас и дамаг будет значительно выше Понимая это, мы понимаем, что выкачивая артиллерию Мы убиваем двух зайцев Это важно, когда ты качаешься именно при ограниченном количестве очков Понятное дело, если тебе будет много очков, будет круто Если ты прокачаешь силу атаки, здесь все возможные параметры И выкачаешь дополнительный отхил с природы Например, сила лечения 2%, но тоже нормально Сила лечения 18%, безумно круто, согласись И в таком случае это будет еще лучше Работать еще более эффективно но, так как в начале не все хотят заморачиваться Для начала тебе хватит этого уровня И в рамках него тебе нужно максимизировать количество силы атаки Поэтому мы в первую очередь добираемся до последней плашки Плавающая настройка Которая увеличивает силу лечения на 40% Когда ты просто наносишь атаку Любую, абсолютно То есть калибрета мы помним, да? Боевая способность его основная Удар под дых Мы почти любую игру начинаем начинать с нее Соответственно, нанеся этот дамаг Мы уже после этого увеличиваем следующий отхил на 40% а нанеся еще две атаки, мы увеличим отхил на 120% Без него его отхил будет менее полезен Дальше, разумеется, сила атаки Сила атаки на 14%, следовательно, у нас и отхил с тобой вырастет на 14% Удар под Почему мы его качаем? Потому что, как и говорил, удар под если прокачать его, он будет дебафать на физ дамаг с 10% уже до 20% Следовательно, и Гаррисону возможность вносить дамаг будет намного проще Далее опять сила атаки Вновь 5 сил атаки, все они процентные, это безумно хорошо И у меня оставалось 4 очка Здесь добавили крит Хоть 1%, но в этой игре реально, даже 1% Реально работает И природа, то есть сила лечения, позволяющая поднять на 2% отхил Да, это ни о чем, но у нас всего 2 очка Добавлять проворность 1% Мне неинтересно Поднимать хп тоже бесполезно Поэтому, учитывая то, какое количество у нас очков было Это оптимальный вариант Я скажу опять же, из опыта и из того, какие характеристики Что позволяет делать При том, стиль игры, который я выбрал, это оптимальный вариант Ну и прокачивая все эти таланты Ты позволяешь себе еще открыть некоторые параметры Которые прокачиваются здесь в с того, сколько очков сюда влил. Заряд артиллерии, кстати, прикольная штука, потому что вот эта вещь прокачивается вот здесь. Получается очки. Ты можешь прокачать ее здесь дополнительно. И еще получишь ее вот здесь. И еще можешь здесь выкачать. Если это все вместе выкачивать, вот сложности плюс. Это позволяло мне огромный отхил получать. Потому что, давай, прочитаем с тобой, что она дает. Она позволяет восстанавливать хп самому слабому союзнику. За каждые 10 единиц потраченных заряда. В итоге у нас все это настакается с его бафами. Это буквально будет превращаться в 4-5 в тысяч хп. И они будут просто прилетать за счет того, что ты просто кастуешь скиллы. Просто пассивно. Теперь переберемся к Гали и ее боевым способностям. Гали прекрасный танк. Поэтому нужно максимизировать количество хп, максимизировать количество дефов. И почему она прекрасный танк? Да просто потому, что у нее есть насмешка, которая на следующих 3 атаки позволяет всю пати противника сагрить на себя. При этом параллельно она будет получать заряд энергии, при этом параллельно она будет снижать по себе дамаг. Следовательно, все последующие атаки противников будут лететь в галле и только в галле. Но ну, если, конечно, так и не массовая. Поэтому насмешка это основной скилл, с которого ты будешь начинать любой бой. Потому что главная задача быть огромной толстой банкой, которая будет защищать свою пати и оттягивать все атаки противников на себя. Потому что ей они просто не страшны Защита В целом ее можно использовать в последующих атаках Когда, допустим, ты накинул на себя насмешку У тебя, например, вдруг есть еще один ход Тогда можно дополнительно накинуть еще защиту Чтобы дамаг, который в тебя прилетал Не только снизился на 10%, но еще дополнительно на 60% Оборона Оборона нужна в тех случаях, когда ты понимаешь, что следующая атака противника будет массовой В этом случае ты понимаешь, что насмешка не поможет А если атака массовая, оборона как раз возможность накинуть на всю свою пати дефы И в итоге все получат меньше дамага Ну и разящий кулак Я его использовал очень редко Потому что, как правило, насмешка довольно быстро сбивается Потому что противников, как правило, много Атаковать времени ей нет Заряд, да бог с ним Поэтому разящий кулак довольно редко ситуативно, когда ну совсем делать нечего и Тебе нужно подкопить заряда да, в целом ты можешь... Но заряд копится с той же самой насмешки, с обороной, поэтому разящий кулак это скорее такое оберег. Цимус э, Галли в том, что она позволяет накидывать на своих сопартийцев, и в том числе на себя, щиты. И как бы, да, щиты зависят от атаки. И с одной стороны кажется логичным, допустим, у нас много ХП, накину-ка я щитов на себя, на своих сопартийцев, и будет круто. Но на это обычно нет времени. И в итоге возникает ситуация такая, что щиты по большому счету особо не выручают. И куда толковее оставлять на калибреты от отхил, который будет решать все эти задачи. А щиты... Это лишь лишняя трата времени, потому что, по большому счету, от Гали все, что нужно, это постоянно и своевременно накидывать на смешку, чтобы все атаки летели в нее. Если ты захочешь выкачивать атаку, пожалуйста, можешь качать щиты, без проблем. Дальше осколки. Обычный скилловый дамаг. Которые накидывают урон и еще дополнительно соседнему врагу. В целом, если совсем делать нечего, если знаешь, что добьешь и там противники слабые, можешь кинуть. То же самое про сейсмический удар. Да, урон более-менее лучше, чем от других скиллов, но по-прежнему бесполезно. Защитный прием. Опять же, бесполезно, потому что мы работаем именно через дефы, а не через щиты. Закрытый удар. Урон плюс снижение урона, получаемой Гали на 10%. С одной стороны, он вроде неплохой, потому что он позволяет снизить урон, но у нее и так дефов много. И ради 10% тратить ману и какого-то несущественного дамага, ну мягко говоря, бесполезно Героизм позволяет накинуть на всех своих сопротивцев щиты В целом прикольно, но, как мы помним, для нас щиты бесполезны И наша задача кидать на смешку, кидать оборону, дефицит, дефицит, еще раз дефицит Землетрясение, атака всех врагов, дамаг минимален к черту его. Наследие рамуса накладывает на Гали щит. Потом следующие три шага. Гали будет получать урон, и при этом она будет восстанавливать ХП. Восстанавливать ХП она будет мизер. щит будет мизер, потому что? что? Мы атаку не выкачиваем, мы выкачиваем дефы. Перелом. Вот это хорошо. В данном случае дамаг не важен. В данном случае нам важен дебаф. А то, что на две атаки следующий противник, особенно босс, будет наносить на 15% меньше урона, порой бывает очень полезным. Особенно, когда чувствуешь, что противник что-то слишком сильно бьет. Расщепление. Вот это, наверное, единственный скилл, на который действительно стоит тратить ману. Потому что он стоит мало маны. А важно то, что он позволяет увеличить следующий на три хода дамаг по противнику на 20%. Поэтому это безумно полезная штука. Всегда перед тем, как Гаррисоном зарядить огромный сильный скилл, расщепление, безусловно, необходимо. Но ну и тяжелый кулак, который... Который носит ХП в размере процентном, и еще плюс какой-то навык дополнительно. На боссе с большим ХП. В целом нормально, особенно когда у него хп прям максимально Но в целом, как говорил, дамаг все равно он особо не наносит Поэтому тяжелый кулак, слишком ситуативен и есть что использовать кроме него Расплата, урон плюс еще 15% от недостающего героя Галя. Если конечно бы ты качал ее в дамаг, дамаг был бы приятный Но учитывая то, что Галли наш танк, она на дефы, расплата бессмысленна Ну и ульта Защитный натиск позволяет накинуть щиты и бафает еще всех, у кого щиты все еще есть на силу атаки В целом прикольная штука, заранее пробафать свою пальму но довольно ситуативно, 10% как бы такое, тратить на это шкалу А учитывая то, что шкала-то общая, из этого возникает вопрос, а зачем? Летящий булыжник, дамаг по всем и всех оглушает Вот эта штука прикольная в ситуации, когда, допустим, ты знаешь, что ожидается сильная атака от противников Но тебе нужно откинуть противника дальше, чтобы он не атаковал Для этого ты кидаешь эти две полоски, да, порой это сильно больно тратить их две Но порой она реально может выручить, особенно на высокой сложности Мощь Арамуса, куча урона при этом урон пронзающий, то есть неважно, какие у них там дефы, снижение урона, все пройдет мимо. В целом неплохо. Но это было бы неплохо, если бы у нас качался дамаг. Мы качаем дефы, поэтому для нас скилл бесполезен, а еще и три полоски это максимально что-то страшное. И теперь переходим к талантам. У нас есть две ветки: мститель и защитник. Мститель направлен на количество дамага, то есть повышение банальной силы атаки и увеличение эффективности от твоих счетов. Теперь таланты. У Гали есть две ветки: Мститель и защитник. Мститель направлен на то, чтобы наносить максимальное количество урона. Повышая силу атаки Защитник направлен на то, чтобы увеличить максимальное количество хп Проворности и твоей защиты В том числе и даже усиление щитов Следовательно, первое, что мы должны брать Увеличивать количество хп и защиты Поэтому берем закалку, которая увеличивает на 28% физический и магический деф Дальше берем выносливость, которая повышает хп на 18% Быстрое исцеление, которое увеличивает количество отхила, которое она будет получать Это важно, потому что практически весь дамаг будет впитываться Гали, И чтобы она жила дольше, чтобы она отхилила лучше. Это очень хороший баф. Далее, броня физ-дамаг повышается на 21 процент. Крит защита снижает на 30 процентов критический урон по ней. Также защита, которая снижает на 10 процентов любой получаемый урон, повышение выносливости, повышение физ мага и дополнительное уклонение, потому что осталось два очка и особо тратить их некуда. Это твой основной костяк будет. При этом дополнительно накинуться на тебя еще 6 процентов физ и маг дамага, накинется ХП и накинется баф, который закрывает себя щитом. Суть его какая? Закрывает себя щитом, поглощающим энное количество урона за каждые 10 потраченных единиц заряда. Теперь, когда у нас есть общее понимание, теперь мы когда понимаем, как сделать из галли танка, переберемся с тобой к самому вкусному, к Гаррисону и его боевым способностям. Гаррисон это реально бомба-пушка, он такой дамаг вносит сумасшедший, я просто всегда был в восторге, я всегда удивлялся, какие цифры выдает, при этом не особо что-то и делая. Быстрый удар это просто разовый дамаг, при этом добавляющий 15 единиц заряда, а для нас очень важно как можно быстрее накачать, Заряд. Зачем? Я тебе чуть позже скажу. Либо укол, который наносит дамага пусть и меньше, но дает больше единиц заряда. При этом противник еще на него падает кровотечение, которое будет наносить ему урон в процессе. Следовательно, исходя из этого, укол нам просто приоритетней. Да, разовый дамаг быстрого удара лучше. И там, где ты противника добьешь, ты можешь использовать его. Но для начала боя укол оптимальный, потому что в итоге это нанесет больше дамага, плюс больше заряда тебе даст. Следовательно, это очень хорошо. Парирование очень редкая штука, потому что, да, она снижает дамаг, да, она, соответственно, позволяет повысить силу атаки, но у нас нет на это времени. Нам нужно быстрее накачивать заряд и быстрее дамажить способностями. Ярость позволяет увеличить силу атаки всех на следующие три хода. В целом, баф хороший. Если совсем делать нечего и ты готовишься уже, у тебя есть много шагов для того, чтобы атаковать противника, пожалуйста. Бодрящий удар. Нанес дамаг и еще повысил проворность их сопартийцев. В целом, неплохая штука, но как бы не надо. Почему? Потому что у тебя главная задача Гаррисона Внести максимальное количество дамага У тебя нет времени и для того, чтобы тратить дополнительную энергию и ману на бодрящий удар Да, проворность это хорошо Но задача Гаррисона быстрее накопить максимальную шкалу энергии И вдарить воинским клинком Широкий замах Наносит урон цели и еще соседнему врагу В целом неплохо, но, мягко говоря, бесполезно Воинский клинок Вот этот скилл, на который я всю игру молился Потому что он расходует до 40 единиц заряда Ну это максимальное количество, по Потом ты с помощью талантов можешь его увеличивать, но тем не менее. У тебя есть определенное количество заряда, которое ты повышаешь. И чем больше у тебя будет в шкале заряда, тем больше ты нанесешь урона. Потому что у него есть стартовый урон и плюс за каждую единицу заряда дополнительный. В итоге, накопив необходимое количество энергии, накинув всякие криты, бафы и прочее, ты этим скиллом реально можешь шотать противников. Волна ярости. Сразу атакует всех. В целом дамаг с него очень неплохой. А это касается тех случаев, когда противников мало, либо все они довольно слабые. В этом случае, да, волна ярости сразу снесет тебе всех, и чтобы не париться, добивая каждого по отдельности. Вытягивание жизни. Дамаг по всем. При этом, если противник истекает кровью, за каждого ты установишь ХП. Но как я говорил, от Гаррисона я жду максимальный дамаг. Отхилом занимается у нас калибрета, причем настолько прекрасно, что тратить время на то, чтобы отхилиться Гаррисону самостоятельно максимально бесполезная затея. Поэтому в моем билде, который направлен по сути на работу через. Воинский клинок, этот скилл бесполезен Пробивание, дамаг в целом может показаться Небольшим, но при условии того, что противник Уязвим либо отравлен, на него накидывается Еще дебаф в виде кровотечения И дамаг будет в целом неплохой, способность Довольно ситуативная, но в нашем билде В первую очередь необходимо повышать Количество заряда и бахать воинским клинком Поэтому нам просто не до пробивания Воинская решимость, позволяет снять До двух негативных воздействий Как возможность снять негативные эффекты Прекрасно но в большинстве случаев, если тебе приходится Гаррисону самостоятельно снимать негативы, вместо того, чтобы Калибрет это делал, значит что ты сделал не так. Поэтому в критичных ситуациях, когда у тебя вариантов совсем нету, это хорошая возможность. Берсерк. В целом крутая штука, потому что она наносит довольно много дамага, при этом атака состоит из трех ударов. Более того, нанося криты... Ты еще носишь дополнительные атаки. В итоге атак становится довольно много, а учитывая, что есть такие бафы на таланты, там можно с улететь в огромное количество дамага. Финт. Это первое, что ты будешь использовать, прежде чем ты накопил количество определенной энергии и собираешься вжарить воинским клинком, потому что финт позволяет увеличить силу дамага на 25%. И потом влетает воинский клинок, под которым ни один противник не устоит. Выпад. Но все, дамаг в целом довольно неплохой При этом еще повышает вероятность крит урона на 10% на все 4 атаки Поэтому в идеале, если ты собираешься зашотить босса Ты используешь сначала выпад, потом используешь финт Потом используешь воинский клинок Кровавая баня Всем дамаг при этом заставляет всех получать кровотечение Это хорошая альтернатива тому же самому широкому замаху При условии, что противников много, они слабые Но с первого удара тебе снести их не получится Кровавая баня позволяет по всем еще и критануть А еще у тебя кровотечение при наличии принтала Будут критовать тоже, поэтому кровавая баня иногда для массовой атаки очень полезна Ну и пронзание обычный дамаг, но пользу его в том, что любые щиты, любые снижения дамага он перекрывает. И это безусловно полезно, довольно редко, конечно, но тем не менее, если противник заглушился и ты хочешь быстрее его разнести, пронзающий урон тебе поможет. Ну и ультимейты. В данном случае реки крови довольно часто использовал, особенно заранее, потому что он наносит дамаг пронзающий. То есть, независимо от того, какие там дефы, снижение урона и так далее пронзающий урон позволяет все это обойти. Плюс накидывает кровотечение на 3 хода, а может быть. В итоге суммарно дамаг получается довольно приятный и, про и хороший, неутомимый натиск Увеличивает вероятность критического урона всей пати на 60% Это хорошая возможность зафиналить босса Хорошая штука, но честно скажу, я очень редко использовал Потому что то, что здесь есть в арсенале, этого хватает И когда у тебя две шкалы, либо я тратил на реки крови, либо на мастера мечника Потому что мастер мечник при всех его бафах огромный дамаг наносит И с ним на простых сложностях при бафах все боссы шотятся Теперь заберемся в таланты. Вот тут, наверное, самая сложная часть, потому что с Гаррисоном, мягко говоря, всегда нехватка этих очков, потому что у него огромное количество талантов, которые хочется выкачать все, потому что они все безумно помогают ему выкачивать дамаг. Особенно когда дефицит с очками это прям напрашивается на то, чтобы пойти и пофармить. Но у нас есть что есть, поэтому будет сходить из этого. В данном случае мастер меча как раз позволяет нам увеличивать максимальное количество вероятности вероятность критического урона, увеличивать силу атаки, увеличить дамаг в целом. Скиталис позволяет больше работы с парированием, с кровотечением, увеличением дамага от кровотечения. В моем случае я выбирал именно физдома, поэтому я работаю с этим Мастера мечей я взял силу атаки, которая увеличивает на 14% ее Повышение крит урона на 23% Заряд мастера меча, а это очень хорошая штука, потому что они же в синергию вступают Что он делает? Он увеличивает силу атаки на 10% за каждые 10 единиц заряда То есть у нас стабильно при полной шкале перед кастованием скилла будет плюс 80 процентов к дамагу очевидно это очень крутой баф также острый клинок который нанося урон при этом повышать на 2 процента с каждым ударом шанс крита и так мы можем добавляться аж до 16 процентов понятное дело этот талант довольно ситуативный я его брал просто исключительно из того что мне просто было удобнее плюс у меня с очками проблем нет потому что в итоге я на простой и потом уже на сложный выкачивал все очки которые только можно было и вот там конечно игра играет другими красками потому что вот там реально уже до новой сложности ты выкачиваешь все очки ты просто не сможешь пройти там огромный домах тебя вливается тебе нужно максимально свой потенциал раскрывать но учитывая количество очков в моем мире понимания это оптимальный результат единственное можно вместо острого клинка взять например силу атаки даже для вот такую лучше силу атаки и шанс крита это будет постабильнее понадежнее и тебе не нужно ждать и раскачиваться пока он там на и ты свой шанс крита но в целом для меня в моем мире это вот такой вот костяк ну и тут можно еще на первую атаку плюс 10 до добавить и в целом у тебя появляется жесткий. Мощная машина, а теперь мы перейдем к следующим персонажам крыжи Моники, лимона и Налуну. Лично я играл вот именно такой связкой, то есть, у меня отдельно были калибрета Галли и Гаррисон, то есть обычный стоковый стартовый набор, с которым максимально удобно и комфортно игру проходить. И в процессе прохождения игры появятся вот эти три товарища Из-за них реально сложно играть При этом, что интересно, если сами билды довольно однообразные у предыдущих трех персонажей У этих вариаций огромное количество При этом каждый может синергироваться с каждым по-разному Вот тут реально, если хочешь максимально получить весь опыт, который игра предлагает То вот эти три персонажа тебе очень интересно сделают игру Причем главная особенность этих персонажей в том, что Если рыжая Моника это ну, вполне очевидный дамагер то Алюмон и Нолан, они могут являться как одновременно дамагерами, так и хиллерами. Поэтому, как я считаю, наша главная задача взять из этих персонажей все, что они могут в максимально эффективной форме подавать. Для начала мы с тобой рассмотрим рыжую Монику. Моя Моника сконцентрирована на том, чтобы максимизировать дамаг со способности добивания. Первый это укус Химеры. Основной скилл, который будем использовать буквально в начале каждого боя. Главное преимущество способности в том, что она носит довольно существенный дамаг, при этом накладывает рандомно какие-либо эффекты, но все они довольно существенно влияют на ход игры. Например, отравление, которое неплохо таки дамажит кровотечение, уязвимость, то есть увеличивает входящий дамаг физически на 25%. Поджог, аналог отравления кровотечения, заморозка, которая снижает проворность противника, то есть противник меньше будет ходить, а что очевидно для нас хорошо, мистическая хворь, которая увеличивает дамаг, входящий магически на 25%, либо оглушение, то есть противник банально пропускает свой дальнейший Ход. Плюс ко всему мы получаем заряд. Это скилл реально очень крутой. Практически любой эффект, который мы от него получим, всегда нам полезен. Пальба. Пальба наносит довольно существенное количество урона двум случайным врагам, при этом добавляя 10 дней заряда. В начале, особенно когда противники легкие, это порой хороший способ быстро закончить бой. Потому что противники легкие, хп у них мало, прожимаешь пальбу, и так или иначе она каждым выстрелом пошибает каждого Скилл больше ситуативный, относится к ситуациям, когда нужно добить пару противников, но в целом он хороший Маневр уклонения он снижает весь получаемый урон на 40% и увеличивает вероятность уклонения на 10%. Как раз подходит для тех ситуаций, когда ты понимаешь, что целью противника будет выбрана именно рыжая Моника. Тебе нужно уклониться от атаки, уйти от нее, либо хотя бы снизить урон. В таком случае это хорошая возможность не помереть. Удар на отходе. По сути, он наносит довольно небольшой дамаг, но при этом он повышает вероятность дальнейшего уклонения. Как раз возможность совместить, возможность немного продамажить и немного продефиться. Незаметность Делает Монику невидимой и не позволяет врагам выбирать ее в качестве единственной цели атаки. И увеличивает при этом уклонение. Хороший скилл, особенно если ты играешь именно через засаду. Потому что как раз нам позволяет увеличить количество вносимого дамага. При условии, что вы находитесь в состоянии незаметности. Но почему от всего этого и отказался? Вообще у нее по талантам есть прямо отдельная ветка. Называется лазучица. Которая направлена как раз на увеличение количества уклонений. И в частности усиление дамага со скилла засада. Но что меня смущает. Для того чтобы прокастовать засаду, мне предварительно нужно уйти в незаметность, потратят на это ману. Плюс, если атака массовая, меня из незаметности могут в любой момент выбить. Даже если не выбьет, все равно на это тратит время. То есть сначала ушел в незаметность, потом атаковал. А с добиванием все намного проще. Добивание позволяет нанести серию ударов, при этом, если у противника малое количество хп, дамага будет существенно больше. В результате ты можешь наносить его довольно быстро. С другой стороны, конечно, может быть резон на вопрос. Так для начала же нужно снизить количество ХП и нужно улучшить его. Понятное дело, в начале добивания работает повышение дамага при 30%, потом при улучшении талантов это работает на 60%. Но, тем не менее, как по мне, лучше быстрее намного снести противника, и даже если хп у него не так мало, в любом случае дамаг будет высокий, потому что это серия ударов, каждый из ударов может критануть. Да, иногда тебе придется чуть подождать. Но в любом случае ситуация будет построена на том, что ты не будешь зависеть от невидимости, не будешь зависеть от случайности, в которой тебе ее сшибут. А ты именно атакуешь противника, Быстрее добиваешь всевозможными путями его ХП и точно гарантируешь себе его ликвидацию, потому что дамаг при низком количестве здоровья будет максимально большой. Поэтому засада в целом прикольный скилл, дамаг даже довольно-таки хороший, но проблема в том, что сначала к нему подготовиться и это порой усложняет игру, потому что если играешь на легкой, выбирай любую, там везде будет тебе комфортно. Но на сложной игре с таким порядком подготовки лично у меня, по крайней мере, появлялось очень много проблем, я просто не доживал. Волненосная реакция увеличивает проворность и вероятность уклонения. В целом, хорошая штука, учитывая особенно то, что ты хочешь раньше атаковать, а особенно для рыжемойник, который дамагер, чем чаще раньше она атакует, тем лучше. Но, опять же, я использовал его в тех ситуациях, когда у меня, допустим, было много проворности, я хотел ее еще больше увеличить, чтобы чаще атаковать, либо мне нужно было получить уклонение, но тем не менее, все равно, у меня был тот же самый майор уклонение, который позволял эту проблему решить, поэтому молниеносная реакция довольно ситуативный скилл, используя по мере необходимости. Ледяная бомба. Магический урон всем врагам, заморозка, следовательно снижение проворности на 10%. В целом хороший дебаф, который снижает массово проворность всех противников. Но в моем билде снижением проворности занимается Нолан, поэтому время и силы тратить режим я не хочу. Я хочу только от нее максимизировать дамаг, поэтому ледяная бомба в моем случае довольно ситуативная штука, но неприменимая часто. Огненная бомба, та же самая история. Опять же магический дамаг всем, плюс при этом она всех поджигает. Опять же, хорошая история, если мы качаем Нолана через огненные скиллы. Тогда это будет максимально полезно, при этом все будут бафаться, все будут носить хороший тамак и все будут довольны. Но опять же, в моем билде применения ему нету, поэтому его я вообще не использую. Репост наносит неплохое количество дамага при этом если действует усиление контратака, то вместо этого наносит энное количество урона и накладывает уязвимость заставляя противника получать больше физического урона на самом деле сам по себе скилл не необходим но когда вы уклоняетесь, именно в эти случаи репост активируется и как раз действует усиление контратака и тогда урон выше еще и накладывается уязвимость Поэтому репост просто так мы не используем репост мы используем только в тех случаях когда рыжая моника уклонилась скилл максимально пробафан и может нанести урон хороший при этом еще и неплохо так с дебафов физический урон. Отвлекающий выстрел. Наносит небольшое количество урона, при этом направляет следующую атаку в рыжую Монику. Пока этот эффект действует, также увеличивается вероятность уклонения. Вот эта штука довольно неплоха, когда особенно у Алимона и Нолана мало хп, и нужно отвлечь на от себя внимание. И обычно атака проходит мимо. Особенно если мы по талантам идем через ветку, как раз связанную с уклонениями. Это довольно хорошая штука получается. И в целом в этом дамаг она будет получать редко, Отвлекать на себя. И давать алюмонную и Нолну разойтись. Но именно в моем билде рыжий Моника основной дамагер. И отвлекать на себя внимание очень опасно. Довольно ситуативная штука, используя по мере необходимости. «Слабое место». Наносит неплохое количество урона, при этом если цель истекает кровью, отравлена либо уязвима, то способность наносит небольшое количество урона в виде кровотечения и при этом наносит еще небольшое количество урона за уровень яда, либо гарантированно наносит критический урон соответственно. Неплохое сочетание, особенно когда ты кинул укус химеры и подходящий дебаф уже есть, ты можешь добить его слабым местом. При этом надо учитывать, что этот скилл довольно ситуативный, потому что он больше касается ситуации, когда уже противник продимажен, на нем много всяких дебафов, и тогда это слабое место хорошо работает. Добивание, о нем мы с тобой ранее говорили. Хорошее количество дамага, много ударов, при этом из цели мало малых хп, то дамаг будет еще сильнее. При наличии определенных талантов, добивание будет максимально эффективно работать. Поэтому, учитывая то, что весь билд у меня построен именно на работе с добиванием, то это мой основной скилл. Выстрел Василиска. Довольно хорошее количество урона, при этом цель еще и оглушается. Прекрасная возможность избавиться от противника, особенно когда ты понимаешь, что противник сильный и его ход довольно близок. И чтобы спасти себя, своих сопартицев от его ударов, выстрел Василиска решает эту проблему. Могильный цвет. Наносит всем врагам урон и накладывает на каждого два случайных негативных эффекта. Отравление, кровотечение, уязвимость, поджог, заморозка, мистическая хворь и оглушение. Очень крутая штука. Теперь ультимейты. Поступающая смерть. Суть какая? Атакуешь противника, на него накладывается отравление. И каждым ходом это отравление увеличивается. Когда количество отравлений накопится до 6, противник за каждый уровень получит энное количество урона. Урон пронзающий, то есть проходит через сквозь все дефы и защиты. Это очень хорошо. Основная его проблема в том, что тебе нужно ждать, когда эти стаки накопятся. А это порой бывает проблемой, особенно когда противник сильный, и у тебя каждый ход на счету. И ждать, пока по нему пройдет этот пронзающий урон, порой бывает нету смысла. Потому что либо ты убьешь его раньше, либо возможно. Возможно, к тому моменту, когда по нему этот урон пройдет, вы уже будете очень сильно страдать. А шкалу могучего приема ты уже потратил. На старте того же самого буст-файтинга неплохая штука залететь и пробить его. Но в остальных случаях довольно ситуативно поступая в зависимости от ситуации. Ликвидация. Вот это тоже крутая штука. Урон довольно высокий, при этом ты уходишь в инвиз. Но проблема в том, что урон не столь высок, чтобы тратить на него аж две шкалы. Проще использовать добивание, которое для сравнения носят дамага почти столько же. Взрыв любви. Дамаг по всем. возможно, и негативные. Эффекты, которые только могут быть При этом еще дополнительный урон в виде небольшого дота При этом снижение проворности При этом получаемый урон по противнику повышается На самом деле, когда противников много Это реально очень хороший шаг Для того, чтобы очень сильно их просадить Но, учитывая, что на это тратится три шкалы Смотри по ситуации Если понимаешь, что это поможет тебе быстрее их раздемарить и разобрать Используй Если нет, обратим внимание на другие ульты своих сопартийцев Возможно, они будут просто банально тебе полезнее Ну и таланты Здесь все максимально логично. Я качаю себе именно добивание, поэтому я беру ветку воительницы. И если бы я шел как раз через незаметность и засаду, тогда бы я выбирал лазучица. Нету правильного решения, нету варианта лучше. Есть просто вариант того, как мне было удобнее. В моем понимании и в моем ощущении, проходить игру и сражаться с противниками, боссами, было намного комфортнее в билде воительница. Лазучица была довольно ситуативна, где-то мне было лучше, где-то было хуже. Но на длинной дистанции комфортнее себя чувствовал именно через воительницу. Поэтому сила атаки, сила атаки... Зрят воительницы. Обязательно до него добираемся Почему? Потому что заряд воительницы позволяет повысить критический урон на 10% Точнее не просто урон, а прям вероятность критического урона За каждые 10 единиц заряда Следовательно, каждый раз используя скиллы Мы стабильно себе на 10, на 20% повышаем количество шанса крита А здесь дополнительно такой же баф есть за количество очков В итоге мы уже получаем себе до 20-40% шанс крита повышаем Плюс, если у тебя хватит очков, потом забраться можешь сюда И здесь у тебя получится суммарно вплоть до 80%, а то и больше в зависимости от того, сколько ты энергии тратишь Но так как мы помним, что очков у нас с тобой на старте мало И не все хотят из нас тратить время на книжки И прокачивать и получать больше очков Поэтому мы с тобой рассчитываем именно на то Сколько очков у нас с тобой в кармане есть Также добивание, чтобы у нас не от 30% дамаг был повышенный а от 60 хп противника Это просто позволит быстрее его убить И диверсант Следовательно, эффекты, которые мы будем накладывать В виде дамага, отравления, поджога и кровотечения Они могут быть критическими Соответственно, урон будет довольно высокий, учитывая, что мы часто накидываем на противника бафы, это нам здорово поможет. Алемон. Это что-то с чем-то. Это одновременно и дамагер, это одновременно и хил, и одновременно некая попытка получить из него танка. Когда я видел этого персонажа в превьюхе, я думал, что это реально прям будет типичный танк. Но механика игры за него меня очень сильно порадовала, потому что она максимально странная... Сложное, но очень интересное А интересно насчет того, как скиллы его работают Давай как раз с тобой по всем им и пройдемся Теневой кнут наносит дамаг и при этом увеличивает последующую силу атаки В моем билде алюмон это как раз попытка получить хила Максимизация силы атаки Следовательно, максимизация силы лечения, потому что в моем случае Алюмон выступает больше как хил. Главный, конечно, минус этого билда, что танка у меня нет. У меня есть два дамагера, точнее, у меня есть один основной дамагер, рыжая Моника, есть Алюмон, который выступает в роли хила, есть Нолан, который выступает в роли дебафующего саппорта. В итоге Алюмон нацелен у меня на то, чтобы максимизировать ему количество силы атак. Следовательно, сила атаки, как мы помним, это увеличение хила, а значит, теневой кнут позволяет нам на ранней стадии сначала первым же ударом повысить последующий отхил для своих сопартийцев что безусловно очень хорошо поэтому в большинстве случаев начиная игру мы начинаем его именно с теневого кнута стена теней способ защитить свою тушку от последующего удара при этом если алюмона атакуют то вероятность критического урона его на следующий ход повысится В целом опять же если вы понимаете что ожидаемый удар будет лететь в него стена теней хороший вариант если нет то как бы смысл его использовать осколок души наносит неплохой магический урон но при этом снижает собственную силу атаки алюмона на 30 процентов и в этом очень Большая проблема потому что последующая наша атака либо последующий наш отхил будет снижен на 30 процентов следовательно использовать его можно только в всех случаях когда ты понимаешь что противника добьешь либо понимаешь, что последующие шаги от него не требуется любом другом случае в любом другом случае ты наступишь сам себе на грабли и в итоге как бы ничего хорошего от этого не будет сделка с тьмой Позволяет превратить 10% текущего здоровья Алюмона в 20% его максимальной маны. Его отхил может позволять заполнять как полностью полоску, так и накладывать сверх этого хил в виде щитов. Часто мы будем тратить очень много маны, поэтому у него прям есть отдельный скилл, который позволяет часть хп конвертировать в ману. Изнеможение. Большое количество урона в одну цель, при этом еще ты сам получаешь немного пронзающего урона. В моем билде алюмон это хиллер в первую очередь, поэтому изнеможение, опять же, для добивания, но не для того, чтобы пытаться надамажить по противнику очень сильно и хорошо. Вампирская атака. Магический дамаг, при этом восстанавливает неплохое количество хп. В целом, нормально, но, опять же, много маны, дамаг небольшой, отхил небольшой, куда проще использовать хилки напрямую, чтобы отхилить себя либо пати. Щит от общения Защищает союзника щитом, способный поглотить энное количество урона, при этом пока щит есть... Противник атакует тебя, получает дамаг. Я довольно редко юзал. В основном я использовал хилки, потому что, ну, они просто целесообразнее и эффективнее. Темное исцеление. Восстанавливает всем союзникам неплохое количество хп. Хорошая штука, когда тебе нужно отхилить массово всю свою пати. Дар ночи. Снимает по одному негативному воздействию с каждого союзника. При этом, если негатив был снят то еще и атака повысится на 15%. Хороший баф, потому что позволяет со своего союзника не только снять дебафы, но при этом еще и бафнуть на атаку. Атака всем нужна, и тем, кто хилит, и тем, кто дамажит. Кипящая кровь. Она магический урон в одну цель, при этом если цель подожжена, атака гарантированно становится критической. В нашей сборке необходимости в этом нет. Горячая кровь, она позволяет всех отхилить и при этом на всех, если хп слишком много было отхилено, накинуть его в виде щита. И в итоге ты в самом начале игры буквально можешь кидать этот хил, не боясь, что он бессмысленен. Потому что в любом случае необходимое количество хп он отхилит, а если у тебя уже полное хп, он сверху накинет этот хил в виде щитов. Это прекрасно, потому что всегда можно начинать с этого бой, всегда можно использовать эти скиллы и чувствовать себя комфортно. Темная забота. Восстанавливает неплохое количество хп в одну цель, при этом также дает щит на своего сопартийца. Опять же, безумно классно. Темная забота, горячая кровь прям запомни. Использовать можно прям в начале, потому что они максимально полезны и не бывает ситуации, когда им применения нету. Удар в душу. носит небольшое количество урона, при этом снимает с врага одно усиление и накладывает мистическую хворь, которая увеличивает магический дамаг. Штука хорошая. Если мы рассчитываем на то, что наш основной дамагер был бы Нолан, например, и весь дамаг его был бы магическим, тогда бы это все было целесообразно. Но в нашем случае основной смысл ее использовать, если ты видишь на противнике усиление, которое тебе мешает, ты можешь его снять. В остальных случаях смысла в нашем билде этого не имеется. Общая проворность повышает всей эпати на 30% проворность. Не то чтобы я часто использовал, потому что в билде в основном у меня всю проворность жрает нолу на противников, но порой это довольно-таки полезная штука. Воплощение тьмы. Позволяет вернуться у сопертица к жизни, при этом дает прибавку к силе атаки, но правда есть проблема. Половина его хп потом спустя два действия улетит. В любом случае, когда твой сопертица упал, особенно на большой сложности это будет часто происходить, ты будешь все равно это воплощение тьмы использовать. Неотвратимая тьма наносит магический урон противнику, при этом если цель мистической хвори подожжена либо заморожена, на нее упадет уязвимость, которая увеличит входящий физический дамаг на 25%. Очень хороший дебаф, потому что он, во-первых, всегда на эти эффекты на река напорится, потому что Нолу накидывает заморозку, Моника со своего укуса так или иначе что-нибудь такое наложит, в итоге уязвимость скорее всего у нас всегда будет. Теперь ультимейты. У Алюмона они самые неоднозначные в моем понимании, хотя бы начнем с первого. Он увеличивает силу атаки всех героев до конца боя, ну либо пока этот эффект кто-нибудь не снимет. При этом пока он действует, заставляет героев терять по 5% хп каждый ход. Сила атаки реально существенно возрастает и позволяет очень быстренько раскидаться с кем-нибудь боссом, либо еще с кем-то. Но надо быть аккуратным, потому что если противник и так довольно сильный, это может сыграть для тебя облакую шутку. В итоге эти 5% реально могут сыграть не в твою пользу. Жнец. Кроет хп у противника, при этом восстанавливает каждому союзнику неплохое количество хп. В целом нормальная штука, но есть проблема в том, что есть отхил, который куда будет существенно эффективнее, чем вот этот скилл. Тратит на его прием две полоски из трех, как бы, ну, немного больно. Злой рок. Насылает на врага злой урок, который наносит огромное количество магического урона после того, как цель совершит 4 действия. Вот этот скилл на самом деле довольно хороший, особенно когда на боссе висит какая-нибудь магическая хворь, которая увеличивает по нему магический дамаг на 25%, позволяет тебе не беспокоиться о том, что противник выживет. Теперь таланты. По большому счету я хочу от него получить именно как возможность получать максимум количества хила, поэтому мы повышаем силу атаки. В частности, вот здесь на 14%, вот здесь на 3,7 и неуловимые тени просто потому, что мне некуда было потратить очки. В крови мы берем прочный щит, который увеличивает защиту от урона в процессе подготовки. Почему прочный щит? Механика Алюмона еще есть хорошая, которая позволяет, пока он подготавливает свой скилл, снизить количество дамага, входящего по нему. Изначально он составляет 20%, но с этим бафом улучшится до 35%. И в итоге это очень хорошая возможность задефицировать в момент того, как ты будешь кастовать скилл. Также мы дергаем отсюда заряд крови, потому что заряд крови увеличивает силу следующего лечения на 20%. Со всех наших способностей мы будем всегда тратить хотя бы 20 единиц заряда. В результате этого у нас будет увеличиваться отхил минимум на 40%. Сила атаки также мы докинули, как я говорил. И неловимые тени, просто 2 очка было некуда кинуть, поэтому я добавил его сюда типа ради 1% уклонения. Теперь перейдем к Нолуну. У Нолуна по сути, есть два основных пути. Это либо жесткий дамагер, либо это жесткий саппорт. Я выбрал его как саппорт, потому что здесь по большому счету ты можешь уступать как хилом, так и саппортом дебафером, так и дамагером. И в своем случае я в этой роли Нолуну отдал как дебафера саппорта через заморозку. Итак, пойдем, почему заморозка? Смотри, ледяной залп наносит энное количество урона, при этом замораживает цель. Заморозка здесь выступает в роли снижения проворности. И каждый раз, когда ты наносишь дамаг с помощью этой заморозки, проворность может снизить вплоть до 30%. С помощью его талантов ты можешь не только снижать проворность противника, но и при этом параллельно за счет этого увеличивать свою проворность. В итоге Нолан будет очень часто атаковать, чтобы максимально мучить противника, максимально откладывать его ход, чтобы было больше времени у того, чтобы у Алимона накинуть хилы, того, чтобы Моники было время Мистическая защита. Снижает получаемый физдамаг и снижает получаемый маг магдамаг. Использую по ситуации. Мистическая стрела хороший скилл, потому что с него дамаг неплохой, и при этом он всегда накладывает мистическую хвор, а мистическая хвор позволяет увеличить дамаг по противнику на 10%, процентов. именно магический. Это прикольно, потому что Нолон наносит магический дамаг, но если бы мы шли с остальными через маг, это был бы смысл. Либо мы бы Нолону максимизировали дамаг магический. Но в нашем случае в этом необходимости особо нету, поэтому в моем билде особо я его не использовал. Огненная стрела. Довольно неплохой перманентный дамаг. В виде того, что нанес магический урон, при этом его еще. Это все стакается. Дамаг реально хороший. Но я решил, что моим дамагерам основным будет Моника. Оно а будет на подхвате, снижая проворность и помогая всем дольше жить. Поэтому в моем билде смысла в этом нету. Огненная буря. Дамаг магический по всем, при этом по всем поджог, но опять же надо понимать, да, огненная буря, если ты идешь по ветке и скилламу Нолуна через огонь. Я через это не иду, поэтому смысла в этом нет. Исцеление ран восстанавливает цели довольно существенное количество хп, при этом очень быстро, что важно, потому что порой бывает критическая ситуация, когда нужно резко отхилить, у многих шаги и долго действуют, у него это происходит быстро. И в итоге, считывая, что у него много проворности, он в необходимые моменты будет неплохо так выручать мана щит Защищает союзника щитом, способен поглотить неплохое количество урона, при этом каждая атака по цели, на которой висит щит, будет давать нам заряд и будет накладывать на противника мистическую хворь. Но опять же до щитов я очень редко доходил, как правило их необходимости нету. Заряженный щит, спасение от дамага, при этом пока щит действует Он поджигает и замораживает атакующих врагов Но я довольно редко использовал, но он максимально ситуативен Ледяное копье В итоге Нолан получается неплохим дамагером именно по замороженным целям Но я его опять же использовал по ситуации Общее лечение Небольшое, но все-таки массовое лечение Опять же, если нужно быстро кого-то отхилить, то у Нолана просто больше проворности Он сможет быстрее это сделать Поэтому если вдруг будут проблемы, а Лемон не справляется И нужно быстро кого-то на подхвате подлечить Нолан в этом принципе поможет Очищение. Снимает все негативные эффекты с союзника. Если вдруг на твоем сопартийце очень много дебафов, это прям тебя выручит. Мистический взрыв наносит одной цели неплохое количество урона. При этом, если цель горит или заморожена, либо страдает от мистической хвори, то этот мистический взрыв несет дополнительный дамаг всем, оглушит цель, либо восстановит 15 дней заряда и начнет еще дамага. Неплохо дамажит, плюс при наличии дебафов неплохо, так еще больше вдемажит, еще и может даже оглушить цель. Но опять же, Нолан для меня был не как дамагер, а как больше дебафер. Поэтому на это скилл я мало обращал внимания. Маномагнетизм. Следующая атака будет направлена на Нолуна, а ее урон снижен на 40%. Если так. Атака будет при этом еще и магическая, то он добавит на 15 дней заряда. Но он как бы вообще не дефер. ХП у него мало, защиты у него мало. Даже при снижении такого урона, дамаг, особенно от большого противника, может быть существенным. Я его вообще не использовал, честно говоря. Мистическая сила. Поднимает всем союзникам на два хода силу атаки, проворность и вероятность критического урона. Хороший баф. По возможности, если есть на это время и силы, использую его. Мистическая Боря наносит конкретному противнику урон, при этом насылая на цель поджог, заморозку и мистическую хворь. Хороший дебаф, хороший дамаг, но обычно у Нулуна нет на это времени. Обычно у меня все, что идет, это ледяной залп, ледяной залп и иногда подхил. Но иногда мистическая Боря довольно полезная штука. И Возрождение. Простой способ воскресить своего сопартийца. В итоге, благодаря Алюмону и Нулуну, у нас сразу есть две рессалки. При этом у на она самая щадящая, потому что она потом у тебя не отнимает половину хп. Теперь по ультам. Зловещее присутствие. Забирает одну полоску, призывая чупальца, которая атакует всех врагов, нанося ему неплохой магический урон. В целом хорошая штука. Если противников много, особенно они в инвизе, можно пошибать им. А обычно, как способность там простому дамагу и так далее, я смысла не видел. Приток маны. Восстанавливает всем хп и ману. Хорошая штука. Правда, меня смущает, что там две полоски. Но в критичке ситуации, когда, допустим, слишком мало маны у своих сопартийцев, и хп мало, и вдруг вообще никому ничего делать, то приток маны выручал. И искажение времени. Замедляет время и позволяет Нолуну совершить три действия подряд. Вот эта штука прям крутая. При этом Нолан будет еще быстрее атаковать и раньше, и в итоге вы очень сильно упростите себе дальнейший бой. Итак, что же такого я качал Нолану-замораживателю? В стихиях я выкачал отток тепла, который позволяет на 15% увеличивать проворность за каждого замороженного врага. Соответственно, если противника 3, и на каждом из них есть заморозка, мы увеличиваем проворность на 45% Нолану. Это прям очень хорошо. Пронзающий лед, то есть позволяет игнорировать защиту всем ледяным заклинаниям, так как весь урон будет пронзающим. Безусловно, круто, потому что основной на скилл это лед. Заряд стихий увеличивает пароворность на 10% за каждый потраченные 10 единиц заряда. Часто имеет применение, поскольку используя его, мы получаем возможность повышать постоянно свою пароворность за счет использования способностей, что безусловно круто. И в мистике я также взял его, чтобы в итоге наша пароворность становилась существенно больше, и полезнее. В итоге весь его билд направлен на то, чтобы была заморозка, была максимально эффективно, Нола максимально часто шагал, а противники шагодили максимально редко. Вот. На этом, дружище, у меня все. Я постарался тебе сказать все самое главное, что есть по всем персонажам, что можно прокачивать. Понятное дело, если ты будешь фармить, идти на рыбалку, продавать эту рыбу, получать теневые монеты и покупать за книжки скиллы, можешь выкачивать все. И ты будешь максимально... Эффективен, максимально разнообразен, использовать все возможности, которые у персонажа есть. И это реально, когда я выключил, все вообще. Я был безумно рад, потому что эффективность их возросла в несколько раз. Ну реально, очень крутая разница была. Но в обычной игре, в обычной сложности в этом необходимости нету. Но если ты собираешься идти дальше и пробовать игру переходить на новые сложности, вот там тебе вот с этими 64 очками делать нечего, я тебе прямо скажу. Ты просто от первых двух-трех мобов начнешь падать. И чтобы этого не было, прокачивай все. Но пока, если только знакомишься с игрой, только вникаешь, что-то не получается, я бы рекомендовал тебе идти именно по этим билдам. Они максимально комфортны, максимально удобны для новичка, для того, кто только начинает вникать. Если ты уже разбираешься, то, скорее всего, тебе гайд этот не нужен, и ты просто, наверное, потратил время зря. Ну, или послушал меня, что тоже прикольно. На этом у меня все. Если у тебя будут какие-то вопросы, что-то непонятно по игре, пока я про нее что-то помню, пиши в комментариях, я постараюсь тебе дать ответ. Если я его сам не вспомню, дам тебе ссылочку на какой-нибудь ресурс, где это будет рассказано. Ну, если я вообще об этом вспомню. А на этом все. Спасибо большое, что досмотрел до конца. Хочешь, подпишись, хочешь, лайк поставь, там, хочешь, что хочешь, короче, делай, хочешь, ничего не ставь. То, что посмотрел, это уже здорово. Значит, тебе это понравилось, либо хотя бы это было полезно. Я хотя бы надеюсь на это. Вот. Ну и до скорой встречи, дружище.